Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Я ведущая рубрики и являюсь преподавателем воскресной школы уроки доброты. Наша программа состоит из нескольких частей. Жития святых, православные праздники по церковному календарю, вопрос-ответ, жемчужины слов, в этом рубрике мы объясняем франзиологизмы, пословицы, поговорки и другие крылатые выражения, пришедшие к нам из Библии. Лик Богоматери. Здесь мы рассказываем о наиболее известных иконах Пресвятой Богородицы, явленных на Руси. Наша программа получила благословение Русской Православной Церкви. И материал наших эфиров можно использовать на уроках в воскресных школах и в других формах духовно-просветительской работы со взрослыми, молодежью и детьми. 1 апреля Русская Православная Церковь отмечает память святых мучеников Хрисанфа и Дарии. В сегодняшнем выпуске я познакомлю вас с их житиям. В третьем веке... Когда жестоко преследовали христиан, один знатный человек по имени Полемий приехал из Александрии в Рим, чтобы дать своему сыну, Хрисанфу, достойное образование. В Риме его приняли с почетом, и император дал ему звание сенатора. Юный Хрисанф стал учиться у знаменитейших учителей, и, будучи от природы весьма способным, быстро успевал во всех науках и был очень прилежен к чтению книг. В числе прочих книг попалась Хрисанфу и Святое Евангелие, которые он прочел со вниманием. Это чтение сильно подействовало на душу юноши, и он стал усердно изучать Слово Божие. Доверие его к прежним учителям поколебалось. Он понял, что кто не знает Христа – тот ничего не знает, тот еще блуждает во тьме, ибо без Христа все мы, как овцы, не имеющие пастыря. И стал Хрисанф искать себе учителя, который наставил бы его в законе Христовом. Вскоре ему удалось познакомиться с христианским отшельником, который жил в уединенном месте и проводил время в посте и молитве. Старцу-отшельнику очень понравился Хрисанф. С большой любовью он встречал всегда молодого человека, который напоминал ему того евангельского юношу, что спрашивал у Спасителя, какую жизнь ему вести, чтобы спастись. У Хрисанфа было тоже сильное желание знать такой путь жизни, который привел бы его к спасению и юноши живут, не задумываясь над тем, для чего им дана жизнь и чем она кончится. Но не такой был Хрисанов. Он при первой же встрече со старцем-отшельником стал спрашивать его о том, что будет с человеком после смерти. И неужели будет одна судьба для добрых и для злых? Почему между людьми одни живут в полном довольстве, а другие в бедности? И отчего так много зла на земле? Святой отшельник на все эти вопросы ответил Хрисанфу длинным рассказом. Он говорил ему о сотворении мира Богом, когда все было добро зело, о грехопадении первых людей, о болезнях и страданиях, которые вошли в мир из-за греха Адама и Евы. Потом он рассказал Хрисанфу о Христе Иисусе, который, будучи Сыном Божиим, сошел на землю и научил людей верить, что они дети Божьи что Бог любит праведников, а грешников жалеет, и не хочет, чтобы кто-либо из них погиб, но чтобы все покаялись и спаслись. Еще рассказал, что всякому верующему в Иисуса Христа, Сына Божия, дается надежда воскреснуть и царствовать со Христом вечно. Убедившись, что Хрисанф искренне уверовал во Христа, отшельник крестил Его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Искупили крещение, вышел Хрисанф, обновленный духом и полный любви к Богу. Он действительно отрекся от сатаны и всех дел его и соединился с Христом. Он стал новым человеком. Когда его звали пойти в языческий храм, Хрисанф отказывался и говорил, что мне там делать. Когда его приглашали разделить товарищескую пирожку, он отвечал словами апостола Павла. Не упивайтесь вином. В нем же есть блуд. Всюду, где не заходила речь о почитании богов, Хрисанф смело говорил, что идолы не боги, что это бесы, и что он, как христианин, никогда не согласится принести им жертву. Это дошло до родственников его и сильно встревожило их. «Смотри, что делает сын твой», — говорили они полемию. «О, как бы не взыскались тебя за его вину! Он хулит богов и говорит, что какой-то Иисус Христос есть истинный Бог. «Если царю узнает об этом, не спастись тебе от его гнева, потому что хулящие богов противятся царю». Полемий встревожился. Он призвал сына и стал убеждать его держаться прежних богов и не менять их на Христа. Видя, что слова его бессильны, он решился прибегнуть к мерам строгости». Он запер Хрисанфа, надеясь лишениями и заключением отклонить его от святой веры. Но эта мера ни к чему не привела. Напротив, в уединении Хрисанф еще усерднее предался молитве. Тогда родственники сказали полемию: Что ты делаешь? Ты этим средством не отвратишь сына от христианской веры. Христиане не боятся мучения и темницы. Они охотно переносят страдания за Бога своего, а гонения еще более воспламеняют их усердие. Ты лучше окружи Хрисанфа роскошью и удовольствиями. Среди радостей мира он скорее забудет своего Бога. Полемий послушался совета. Он богато украсил дом свой, освободил Хрисанфа из заключения и окружил его всеми удовольствиями, какие только мог придумать. Целый день музыка и пение не умолкали в доме, наполненном молодыми людьми и девицами. Столы были уставлены роскошными блюдами и дорогими винами. Одним словом, приняты были все меры, чтобы развлечь юношу и привить ему любовь к наслаждениям. Но юный Хрисанф не поддавался искушениям, просил у Бога помощи. И Бог помог ему устоять против соблазна и сохранить чистоту души и твердость веры. Отец его в отчаянии уже и не знал, что делать. Тогда друзья сказали ему, есть в храме богини Минервы молодая девица Дарья. Она необыкновенно красивая и умна. Обручи ее сыну, и она сумеет обратить его к богам. Полемий попросил родственников своих сходить к Дарье и уговорить ее выйти замуж за Хрисанфа. Дарья согласилась и переехала в дом Полемия, который со слезами упрашивал ее спасти его сына. Дарья была удивительно хороша собой и делала все, чтобы понравиться юноше. Одевалась она в лучшие наряды и старалась очаровать Хрисанфа блеском ума и привлечь его к себе ласковыми речами. Но юноша, всем сердцем стремившийся к Богу, Оставался равнодушным к обощениям Дарии. «Девушка», — сказал он ей однажды, — «как ты тщательно украшаешь себя, какие употребляешь старания, как расточаешь сладкие речи, чтобы отвести душу мою от благого начинания и привлечь к себе мое сердце, полное иной любви. Лучше бы тебе постараться обрести благоволение Бога Вечного, Господа Иисуса, как ты теперь украшаешь тело свое многоценными одеждами» так украсть душу свою чистотою и верою, и тогда обретешь самого Христа, который уготовит тебе вечную обитель, впишет твое имя в книгу жизни и даст тебе радость нескончаемую. С изумлением слушала Дарья эти слова. Умы и сердце ее не были просвещены верой и истиной. Она не знала о жизни вечной и воспитанная в язычестве считала, что счастье земное и есть цель нашей жизни. Она стала говорить о радостях земной жизни, о поклонении богам, о великих мудрецах языческих, которые изучили природу и знают много тайн. На все ее слова Хрисанф отвечал словами христианской мудрости. И, наконец, свет истины озарил душу молодой язычницы. Она уверовала и пожелала быть христианкой. Тогда Хрисанф объявил отцу, что он соглашается на брак с Дарией. А между собой они уговорились вести святую жизнь, вполне преданную Богу. Вскоре после этого полемий скончался. Тогда Дария приняла святое крещение, и стали они жить только для служения Богу и ближним. Они поселились в двух отдельных домах, устроенных наподобие монастырей. В одну Дарья принимала уверовавших девиц, молилась с ними и изучала закон Божий. В другом доме жил Хрисанф с новообращенными христианами, которые, подобно ему, отреклись от мира и семейной жизни, чтобы целиком посвятить себя Господу. Так прошло несколько лет. Наконец, римскому городоначальнику донесли, что Хрисанф и Дарья проповедуют Христа, и что обращенные большей частью избирают безбрачную жизнь. Велено было схватить Хрисанфа и Дарью и предать мучениям. Но Бог чудесно охранял служителей своих. Крепкие узы, которыми связывали их, сами собой разрывались, и железные оковы распадались. Хрисанфа посадили в мрачную темницу, и темница вдруг озарилась необыкновенным светом. Испуганные сторожа донесли об этом трибуну Клавдию, и он сам пришел увидеть, так ли это. Приписывая чудеса волшебству Хрисанфа, трибун говорил ему, «Оставь волшебство твое и ложную твою веру, и поклонись богам, как прилично всякому знатному человеку». «Неужели ты не понимаешь, — отвечал Хрисанф, — что мне помогает не волшебство, а сила Божия?» Ты скоро поймешь это, ибо Господь ищет и твоего спасения. Между тем Клавди приказал воинам привязать Хрисанфа к столбу и жестоко бить его палками. Но удары не оставляли даже следов на теле святого мученика. Все были изумлены, и Клавди наконец понял, что Хрисанфа охраняет силы свыше. Он сказал воинам, перестаньте мучить его, я понимаю теперь, что Бог Его велик и силен. Нам нечего больше делать, как просить у Него прощения за нанесенное Ему оскорбление. И Клавдий с воинами, упав к ногам святого мученика, сказал ему Воистину, твой Бог есть единый всемогущий Бог. Молим тебя, приведи нас к Нему и соделай рабами Ему. Хрисанф начал объяснять им, что Бог близок ко всякому человеку, кто сердцем ищет Его. Он говорил о его могуществе, о милосердии и благости его. Они все слушали его с глубоким вниманием и потом стали приводить и родственников своих. Через несколько дней множество язычников уверовало в Бога. Клавдий, жена его Илария, два сына его и весьма многие из воинов приняли святое крещение. Это дошло до слуха императора. Он приказал Клавдия утопить в море, а сыновей его и воинов-христиан казнить. Между тем, христиан и Дарию предали новым учением. Но, как и прежде, сила Божия чудесно хранила их. И знамения, которые Господь являл ради их, привели многих язычников к вере в истинного Бога. Наконец, их вывели за город и живыми закопали в землю. Часто потом христиане собирались для молитвы на том месте, где святые мученики были заживо погребены. И тут совершались чудесные исцеления. Дорогие братья и сестры, чему может нас научить житие святых мучеников? Ведь в наши дни, слава Богу, за веру Христову нас так не преследует, как в то время, когда жили Хрисант, Дария и другие мученики. А учит нас с вами житие Тому, что на первое место в жизни мы должны ставить Бога, а потом и все земные блага. Если мы поставим на первое место Бога, то все остальное будет на своем месте и будет хорошо нам и нашим ближним. Так давайте с вами читать Евангелие, молиться, быть милосердными и стараться быть добрыми христианами. Храни вас всех, Христос! С праздником!